да да да да да да да да да да да да да да да да да да светает твоих волос Святая, как будто мы ствол Идет радуга в твоих плечах витая. ты продолжение луча светает. Светает, будто ручники свисают. Светает, будто ручники сверкают. Чуб свет продал ковал. Он твой волос, он сам, он Твоим свиданием в тишине мне креться, Цветает где-то в глубине у сердца. Просенись, и озеро, нырни света. И ты как церковь понерли, святая. да да да Ты всякая как в на и свет. да да да да да да да да да